Друзья, всем привет! Вы попали на канал Акигай, меня зовут Сергей. Сегодня мы с вами проведем торговую сессию в режиме реального времени. Будем торговать по паттернам, по свечным информациям, по price action. Больше всего информации содержится именно в свечном графике. Поэтому даю вам стопроцентную гарантию, что вам будет полезно посмотреть данный видеоролик. А перед началом торговой сессии хотелось бы с вами поделиться очень полезным каналом профессионального системного трейдера, автор канала Дмитрия Абраменко с опытом работы на рынке с 2011 года. Его фишка является публикация ежедневного торгового плана перед открытием торгов, чтобы у каждого была возможность воспользоваться рекомендациями бесплатно. Ежедневная биржевая хроника и детальные обзоры позволят вам всегда оставаться в курсе текущего состояния рынка, а также не пропустить ни одного окна возможностей. Очень советую подписаться на его канал Южный Капитал, чтобы иметь еще одного достойного проводника в тот момент, когда он нужен своими советом и верной идеей. Ссылку вы найдете в описании, мне этот канал очень понравился, я уже подписался Итак, давайте начнем нашу торговую сессию, валютная пара, британский фуд, японская иена Давайте посмотрим, что у нас здесь, я в принципе ее уже проанализировал У нас здесь намечается повышение и пробитие локального уровня Подтверждений достаточно много, поэтому используем сумму в 5% от депозита И заходим на повышение на 12 минут Итак, давайте с вами разбираться, начнем с часового таймфрейма что у нас здесь имеется? У нас здесь имеется область поддержки, столкнулась на эту область и в данный момент происходит коррекция. Здесь имеется фигура, двойная вершина, которая указывает на повышение, но если мы приблизим, то мы увидим здесь такую картину. А, свеча с большой тенистизу, что указывает на повышение. Далее у нас здесь вырисовывается поглощение, что также указывает на повышение. И здесь у нас слева неуверенные свечи на понижение. То есть, если мы посмотрим на сами свечи в фигуре двойная вершина, то мы заметим, что цену постоянно толкает на повышение. Скорее всего, цена сейчас пойдет на повышение дальше. Итак, 30 минут тайфрейм. Что мы здесь видим? Опять же, определенные свечные информации, которые указывают на повышение. Здесь у нас паттерн поглощения. 15 минут тайфрейм. Уверенная свеча на повышение. Опять же, имеются паттерны. Здесь тень снизу. И мы рассчитываем на движение вверх. То есть, все тайфреймы мы с вами учитываем. И пятиминутка Здесь импульс. На повышение, небольшая коррекция вниз, и еще один импульс на повышение. Здесь паттерн поглощения. На основе данного паттерна я и подобрал время экспирации, 10 минут. То есть у нас происходит торговля по паттернам. И вот тот самый локальный уровень сопротивления, который уже пробился. Итак, факторов для повышения здесь достаточно много, поэтому я использую максимальную сумму сделки, то есть 5% от депозита. Остается 9 минут, я вам все что можно здесь объяснил, давайте с вами ждать Кстати, друзья, пока мы ждем сделочки, я рекомендую подписаться на телеграм-канал по трейдингу Сейчас мы проводим пробный турнир, также там будет публиковаться куча полезной информации по трейдингу И там есть чат для общения, в котором вы можете обсудить ваши сделки и в принципе все ваши мысли Ссылка в описании, можете зайти и подписаться Так, друзья, остается 10 секунд, произошло пробитие локального уровня, небольшой ретестик и мы с вами получаем плюсик. Сделка у нас заходит в плюс. Давайте с вами искать ситуации дальше. Смотрите, валютная пара доллар, канадский доллар. Достаточно интересная ситуация, давайте ее разберем. Итак, что мы здесь видим? Давайте немножко отдалю. Видим слева импульс вниз. Пробитие уровня поддержки. Уровень поддержки стал уровнем сопротивления, от которого цена отскакивает. В данный момент цена подошла к этому уровню, и мы ожидаем отскок от этого уровня. Теперь давайте немножко приблизим. Видим с вами определенные паттерны, указывающие на понижение. Вот первый паттерн. Большая тень сверху, огромная уверенность свеча на понижение. Паттерн поглощения. Точнее даже совмещение некоторых паттернов, указывающих на понижение. Здесь также паттерн указывает на понижение. Свеча на повышение. Пинбар. Свеча на понижение. То есть данные свечные формации, комбинация свечных формаций указывает на понижение. Плюс ко всему сверху находится уровень сопротивления. Здесь мы будем использовать также 5% от депозита. Ситуация максимально уверенная. Конечно, может быть коррекция и движение в диапазоне. То есть цена может остаться на одном месте, пойти здесь вверх, до уровня сопротивления скачить, и так далее. И она закроет в минус. Но, тем не менее, понижение здесь очень вероятно. Если не сейчас, то чуть позже. 15 минут тайфрейм. Также паттерны, указывающие на понижение. Давай здесь зайдем на 25 минут. 25 минут. 25 минут. На понижение. Давайте посмотрим 5 минут тайфрейм. Заходим вниз. Мы ожидаем пробития данного локального уровня поддержки и дальнейшее движение вниз. Кстати, после данного движения, смотрите, здесь у нас есть коридорчик. Произошел ложный пробой вверх. И обычно после такого движения происходит уже истинный пробой на понижение. Также насчет 15 минут тайфрейма я вам не сказал. У нас здесь движение вниз. Естественно, определенные паттерны. Здесь, смотрите, после уверенности на понижение, возникли три свечи на повышение. При этом тела этих свечей стоят в диапазоне этой красной свечи. То есть тела данных зеленых свечей находятся в пределах тела данной красной свечи. А после чего наблюдаем импульс вниз. Это также указывает на понижение. Итак, мы с вами уже ловим импульс на понижение. Скорее всего, сейчас произойдет пробитие. Давайте с вами наблюдать. Насчет чего я подобрал время экспирации? Я как раз ориентировался на этот паттерн на 15-минутном тайфрейме. Я посмотрел, что до закрытия данной свечи остается примерно 10 минут. А, и прибавил время следующей свечи, 15-минутной. То есть 15 плюс 10 равно 25. Я всегда захожу на паттерны на 2-3 свечи. Здесь мне больше всего понравился паттерн на 15-минутном тайфрейме. Итак, вот происходит пробитие небольшого локального уровня. Давайте откроем более большие тайфреймы. Нам желательно пробитие а, уровня поддержки уже более глобального. Возможно, это именно в ближайшие 20 минут произойдет. Как раз а, на конце нашего времени экспирации произойдет закрытие часа. Возможно, поймаем импульсы сильные на понижение. Смотрите, цена продолжает у нас двигаться на понижение. Как вы помню, я говорил, что по сложному пробоя происходит истинный пробой в обратную сторону, да, вероятнее всего. То есть, вот у нас был коридорчик небольшой. Произошел ложный пробой вверх, потом цена пошла в обратном направлении и после этого движения произошел уже истинный пробой на понижение, то есть в обратную сторону. Сейчас цена уже скорее всего стремится пробить глобальный уровень поддержки, вот здесь у нас находится область поддержки, вот она, цена стремится ее пробить. И кстати мы видим здесь тренд на повышение, потом цена у нас перешла в горизонтальное движение, то есть в консолидацию, и теперь происходит смена тренда. Такое очень хорошее и поучительное рыночное движение. Остается у нас 10 минут. Давайте с вами дожидаться конца сделки. Итак, остается 15 секунд. Ловим с вами пробитие уровня поддержки. Все прошло ровно по нашему анализу. Плюсик мы с вами получаем. Шикарно паттерн себя отработал. Шикарное движение вниз. И давай с вами продолжать. Давай сейчас посмотрим экономические новости на всякий случай. Чтобы на них не попасться, если что. Итак, через 15 минут выходят новости по канадцу. С умеренной волатильностью. Окей. Канадец мы не трогаем. Давайте с вами искать ситуации. Евро-доллар стоит 20 секунд до закрытия свечи. Подтверждение. Так, 3%. Не давайте 2% депозита возьмем. Это у нас евро-доллар. Опасненькая валютная пара. Что у нас по часу? Цена стоит в консолидации. Отлично. Зайдем мы здесь. Давайте посмотрим 5 минут тайфрейм. Судя по свече, которая была слева, нам нужно заходить здесь на 15 минут на понижение. Давайте с вами эту ситуацию разбирать. Итак, что я увидел? У нас находится здесь уровень сопротивления. Сверху находится уровень сопротивления. Снова заходит в эту область и резко откатывается. Возник пин-бар с большой тенью сверху. Что указывает на понижение. То есть уровень сопротивления и этот пин-бар указывает на понижение. А смотрим, что у нас по часу. Цена у нас двигается в консолидации. Стоит на одном месте в определенном диапазоне. Вот диапазон, в котором движется наша цена. Я не вижу здесь преобладания покупателей, чтобы цену пробили вверх. То есть, скорее всего, движение в диапазоне продолжится. И на 5-минутном тайфрейме также возник паттерн, указывающий на понижение. Это не настолько уверенный паттерн. Но также это фактор для понижения Выбрала здесь сумму сделки два 2% от депозита Ситуация не очень уверенная, но тем не менее ее можно отработать Давайте с вами ждать результата Итак, ловим с вами по нашему паттерну сильный импульс на понижение Но еще не прошло даже половины времени, поэтому рано о чем-то судить Импульс мы поймали, но цена может откатиться и пойти дальше на повышение Кстати, давайте пока идет эта сделка, поговорим о паттернах Как вы можете заметить, здесь я зашел по односвечному паттерну ориентировался больше на 15 минут тайфрейм на данную свечу, на данный пин-бар, ну и естественно уровень сопротивления, то есть здесь односвечной паттерн. Если паттерн односвечной, то вероятность его срабатывания естественно ниже, желательно чтобы односвечной паттерн подтверждался другой уверенной свечой, к примеру, вырисовывается здесь огромная тень, здесь тело, сверху находится уровень сопротивления. После данной формации цена может пойти как на повышение, так и на понижение. Естественно, на понижение с большей вероятностью. Но если мы увидим, что у нас вот так вот цена шла, потом, после данной свечи, возникла уверенность свеча на понижение, то мы можем входить здесь на понижение с уже большей уверенностью, с большей вероятностью. Естественно, если у нас паттерны двухсвечные, трехсвечные, то вероятность срабатывания их больше. Паттерны должны всегда образовываться у сильных областей поддержки или сопротивление. Это обязательно. И мы обязательно ждем закрытия свечи, чтобы зайти по паттерну. Поскольку, напоминаю, что вы можете заметить данную формацию, к примеру, здесь свеча на понижение, здесь свеча на повышение. До конца правой свечи, допустим, остается 5 минут. Это у нас 15-минутные свечи. И за последние 5 минут происходит движение вниз, и вместо данной формации образуется уже вот такая вот формация. С огромной тенью сверху. А это уже паттерн не настолько уверенный, чтобы входить здесь на повышение. Думаю, вы меня поняли. Плюс ко всему, строго по одному паттерну ни в коем случае нельзя заходить. То есть вы, допустим, в интернете заметили паттерн вот такой вот. Сейчас я его нарисую. Вот у нас паттерн, указывающий на понижение. А Если вы просто будете искать на графике этот паттерн, это ничего вам не даст. Паттерны должны быть с определенными условиями. Напоминаю. Уровень сопротивления, какие-то другие формации, графические фигуры и тому подобное. То есть обязательно смотрим общую картину. Я уже рассказывал это, эти два правила, то есть ножки стола, у вас должно быть много подтверждений для захода, и вы должны смотреть сюда общую картину. Смотреть все тайфреймы, смотреть полностью на график, смотреть на движение внутри дня и так далее. Надеюсь, это все понятно. Именно поэтому вот паттерны, они вроде в интернете есть, они все рабочие, абсолютно все рабочие Люди эти паттерны изучают и потом сливают свои депозиты Получают минуса, у них не получается в одним торговать Потому что на рынке все не так просто Если бы были какие-то определенные строгие формации Со строгими условиями, которые работают абсолютно всегда Я думаю, все были бы миллионерами Итак, остается у нас 30 секунд Не знаю, слышно вам или нет, но у меня на улице все гремит. А... Я не пойму, это гроза или нет. Но такой затяжной гром, это странно. Окей, давайте посмотрим, что у нас на пяти минутке. Словили с вами еще один уверенный импульс на понижение. И получили с вами плюсик. Паттерн у нас опять же отработал себя в данных условиях. Итак, мы заключили с вами три уверенных сделки. И я думаю, на этом торговую сессию пора заканчивать. Сработали мы примерно три с половиной тысячи. Я не знаю, что это было, но у меня просто тряслись окна. Может взрыв, не знаю. Друзья, то, что произошло дальше, это такая красотища. Я никогда в жизни настолько красивой грозы не видел. Молнии били буквально каждую секунду. Просто сами полюбуйтесь. Гроза была настолько красивой, что мне даже захотелось выйти на улицу. Итак, друзья, на этом торговая сессия подходит к концу. Если это видео было для вас полезным, обязательно поставьте этому видео лайк. Напишите в комментариях ваше мнение, какую-то вашу обратную связь. задавайте вопросы и предлагайте темы в комментариях. Я все комментарии читаю. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные для вас видео. Всем желаю всего самого наилучшего, всем профита, побеждайте, друзья, и всем пока.